Всем добрый день, салам алейкум, шестипостовая мойка, самообслуживание, город Волж, республика Мориал. новые терминалы, функционал вода, вода, шампунь, пеновоз, космос, эквайринг, купюрник, монетник, толчины повесили, все, все четко, техническая комната, Резервуар для воды 10 кубов, резервуар для осмоса 5 кубов, у клиента умягчитель также стоит, на каждые две установки идет фильтр и по насосу, насосная станция ДАП качает на осмос, осматическая установка 500 литров в час, насос осмоса, дозаторы СЕКО стоят на пену, на ВОСК стоят ульки, клапана сбросные стоят высокого давления силовые щитки пылесосная станция двухпостовая